Глоб вот давно мечтает стать <свят> в и отомстить <свят> меня за все эксперименты. Слушай, можешь сразиться со мной в морском бою? <свят> Нет, да, я не да, говорю да. о World <свят> of Warships. <свят> Установи игру и встречайся <свят> в Солнце с моим великолепным линкором типа Бейскорка. Заходите век, создавайте новые аккаунты, подсылки и решения, и получите премиальный трейдер Олбань и два миллиона сереброфонов. Я раньше не видел, но это было как Знакомый. Он Весь год он хорошо себя вел. Вы еще посмотрим, что да. тебе подарили подписчики. Смотри, какой давай. милый щеночек. Можешь поиграть. Сейчас не Что лучше тебе поискать? наши Ты можешь найти что-то среди подарков. <социт> Боже собой, а... Теперь ты вон. Пальский <социт> еще больше подарков? Лишь на или... Лишь на ты после полуночи маньяк развертся в фигуре. Но не причем. У тебя остался еще один подарок. Не может быть. Это устройство дашь тебе дар речи. Ему надо немного настроить, Марин. Попробуй Жизнь, поговорить. Я на таком аппарат, лов на варка. Я не ладно. Я должен предупредить тебя. Беспокойство теряет контроль. Блин, не о библиотеке. Ты уже тащий. Лучше бы поздравил зрителей с новым годом. Mm -hmm. Скажи, Спасибо, что, что смотрите на наш канал. «А Вы самые лучшие «А подписчики «А в мире.